Так, в раз остановились мы с вами на теме корневое сознание человека. Дух принадлежит всем людям, вообще всем абсолютно, не только людям, животным, ангелам, богам и так далее. Душа также принадлежит многим собравшимся в группе, то есть созвездиям лучам, космическим иерархиям. Каждая группа выражает отлично от других степень духовного сознания. Каждая группа. ну вот скажем, в животное царство там семь видов, семь основных классов, в растении семь классов, у людей тоже семь классов. Все делится везде на семь. И когда под одним из лучей Собираются все созвучные души, как у растений, как у животных, так и у людей. Поэтому душа принадлежит группе. Тело вот, если дух принадлежит, в вот этот момент вот усвоите, дух принадлежит абсолютно всем. Все вещи, это дух кристаллизовавшийся, все живое так называемое, все неживое, но, правда неживого ничего нет, все живое, всем атомам. Все из атомов состоит везде. Везде дух. А вот душа не везде. Понятно, да? Душа не везде. Душа там, где есть та или иная форма сознания. И в зависимости от той или иной формы сознания, согласно закону подобия, все оказавшиеся, с определенным уровнем сознания, собирается у группы. Дух всем, душа не всем, но многим. А вот тело только одной личности принадлежит. Уловили этот момент, да? Дух всем, душа не многим. Те, кто развили у себя сознание на определенную ступень. А тело принадлежит только конкретному человеку, конкретной личности. То есть тело, вот скажем, у каждого из нас больше никому и принадлежит, только ему или ей. На духовном плане все разнообразные элементы соединяются и становятся однообразными по силе и качеству. На духовном плане. А вот уже на душевном плане начинается разделение. У меня одна душа, у него другая. У сотого-сотого, у миллионного-миллионной у душа и так далее. То есть всех души разные. То есть вот на этом личностном плане, а уж и телах говорить, тела у всех тоже разные. На личностном плане все однообразные качества становятся разнообразными. Так что любая отдельная личность способна выразить только капельку всемирного, целого, единого, только капельку от него. Вот эта самая капелька, этого самого всемирного, единого, является корнем. Уловили момент, да? Или нет? Стройными голосами кричим, да, конечно, уловили. А мы молчим чего-то. На духовном плане, вот этот момент надо усвоить, на духовном плане, не на нашем, здесь. Здесь у нас... Духовной жизни практически нет, редко она встречается. Но ну, на физическом плане духовность редко встречается. Но сейчас пойдите, найдите настоящего духовного человека. Вот с вами там процесс какой-то происходит, может быть, и что-то и получится из вас духовное. Понимаете? Со временем может быть. А может быть, не получится. Может, останется только одно материальное. Потому что есть люди, которые так вот крылышками взмахнули, вроде бы взлететь надо, то есть в сферу духовности подняться. А потом посмотрят вниз ой, а там такая приятная теплая грязь, куда же тебя полетел то Там же так хорошо. Понятно, да? И возвращается назад. И таких, к сожалению, немало. Вот те, которые пришли сюда за духовностью Там, скажем Два с лишним года Когда группа То тут мест бы не хватило На два таких класса было Все Где они? Разошлись По своим углам Вернулись снова К тому корыту От которого призывали оторваться Понимаете? Некоторые нашли других богов. Богов сейчас много же развелось, да? У каждой секты, у каждой церкви. Но, естественно, сейчас пока есть возможность к Богу бегать, богов полно, и одного менять на другого. Пока еще есть возможность. Скоро такой возможности не будет. Скоро всем будет ясно, что Бог один. Если сейчас всем было это ясно, то на планете уже что было бы? Ну, рай был построен. Так вот, очень важно усвоить, что любая отдельная личность способна выразить только каплю того всемирного единого целого. Понимаете? И вот эта капелька является ее корнем. Когда личность возвышается, ну то есть развивается, растет, куда растет? Растет она вот как растение, вылазит из тьмы, из земли, да, из воды, там из сырости, куда? На воздух. На воздух сначала она выползает, да? А увидев тут воздух, то есть новую среду, ощутив там солнце. Она что делает? Расцветает растение, да? Вот нечто подобное происходит и с душой. Вот сейчас мы живем с вами в земле. Понятно, да? В земле. Во тьме. Среди сырости, среди земли. И надо вырваться куда? На поверхность. В атмосферу. А атмосфера что у нас называется на внутреннем плане? Атмосфера. Атмосфера что это такое? Вот надо вам усваивать. Земля это вот грубая материя. Весь физический мир. И тело с костями это все материя. Это земля называется. И все что мы делаем, с чем мы с вами контактируем, вот, тело свое чешем, гладим, мажем, кормим, поем это все мы возимся с землей. Понятно, да? Это все земля. Вот сейчас тела сюда притащили, вот они сидят у вас тут. Это всю землю мы сюда притащили. А вот, вот тот, кто эту землю сюда принес, она сама не умеет ходить. Это все уже сфера чего? Никакого не ни духа, тонкого тела, Работа тонкого тела, вот сюда она ее притащила, эту самую землю, эти тела наши с вами. Понимаете, да? А тела, у меня вот наше тонкое тело и все желания, которые в тонком теле возникают, это называется как? Водой. Понятно, да? Вот вода сюда чего? В это место. Как при потоке, он вода тащит там разные твердые части. Точно так вот эта астральная вода, что? По ней приплыли вот эти тела, которые сейчас здесь сидят. Понятно, да? Так вот мы должны с вами вырасти как бы из земли, пройти сквозь воду, то есть через вот астральную сферу, то есть через царство страстей, желаний, и подняться до уровня чего? Ментала, воздуха, воздух, атмосфера, это ментал, это мысль. То есть подняться до чего? До сферы мысли, выйти в нее, на воздух выйти. Воздух это мысль, а воздух он как порой устраивает какие, понимаешь, там торнадо. Надо научиться им управлять, своим внутренним воздухом, то есть мыслью. Понятно вот это, да? То есть овладеть. Если твердой материи мы как-то овладели, жидкой тоже, то есть своим астралом, своими желаниями, страстями, животными эмоциями, теперь надо овладеть чем? Выйти на воздух и что? Его покорить, свой внутренний воздух, то есть сферу мысли. И только потом что? Мы заметим, О, там оказывается солнце какое-то есть. Вот это уже будет сфера огня. И навстречу этой сфере мы что сделаем? Что сделаем? Цветочки начнем распускать. То есть наши лотосы должны что? Раскрыться. Навстречу огню. Как он, цветочки раскрывается, навстречу солнцу. Вот это понятно, да? Ну, так вот, как бы, пока. Примитивно я вам объяснил. Ну, хоть что-нибудь, может, поймете. Так вот, когда личность возвышается, как она возвышается? Ну, ты вот из земли выползла, прошла сквозь астрал, то есть через царство желаний, страстей, и вышла в сферу воздуха, вон воздух здесь, а у нас воздух внутри, Это все мысли наши, там постоянно ветер дует какой-то туда-сюда. Да? Или не дует? Заметили, да? особенность, когда что-нибудь не так, ой, как дует. Такие там вихри у нас враждебные веют. Так вот, когда Личность возвышается, очищается, она обретает способность все больше и больше пользоваться своим всемирным корневым сознанием, то есть вот той капелькой, которая внутри, той самой монаточкой. Она-то бессознательная была, монада, но у нее заложена вся программа. Программа заложена в ней. Вся, абсолютно. Вот надо жить согласно этой программе и еще добавить к ней. Понятно, да? Добавить еще. Иначе зачем все пришли-то? И, наконец, наступает момент, когда личность больше сохранять свою форму на этом внешнем плане не может. Почему? Личность не может форму сохранять больше здесь. Сейчас мы все форму сохраняем, да? И вроде бы довольны все. Куда это с родной формы расставаться-то? Помирать не хочу, да? Или хочу? Знаете, вот какая иллюзия, да? Значит форма еще что? Кто помирать не хочет, значит форма им что? Нужна. Ну и помирать тоже же нельзя, противозаконно, да? А что же делать тогда? Что делать? Где выход? Ну кто-нибудь прозрел, может? Вот нужно до такой степени преобразовать свою форму, и тогда возникнет момент. То есть мы как бы найдем среднюю золотую точку выхода из нее, а из нее можно выйти только в центральной точке. Вот личность, она что? Она двойственная. Вот левая сторона, правая, да? Вот букваря этого, видите? Левая сторона есть правая. Туда не выйдешь, сюда не выйдешь. Выйдешь только не туда. Надо найти центральную точку. Для того, чтобы выйти. Понимаете? Легче всего выйти из формы, когда ты нашел наконец вот эту золотую середину. Вот почему все учение живой этики призывает как раз достижение вот этой золотой середины. А мы все время куда-то впадаем, да? Либо налево нас тащит, либо направо. Двойственность нас, нас расхищает. И вот тогда она, личность, может переместиться куда? Вот мы с вами должны уйти отсюда через вот эту центральную точку в тонкий мир. Мы и так регулярно уходим, но правда не через эту точку, а через разные другие. А для того, чтобы уйти нам через нее, надо такой степени успокоиться и достичь равновесия, иначе никак не уйдешь. Уходим в тонкое тело, уходим в, тонкую, в тонкий мир и... Получаем там тонкую форму, не физическую, а тонкую уже. Как это было, например, ну вот, креста распяли, а потом говорят, что он якобы воскрес. Да он никогда не воскресал, и воскресать ему не надо. Точно так, как и каждому из нас. Вот такое воскресение, которое Попы нам предлагают, оно нам не нужно. Мы уж тысячи раз воскресали, тысячи раз умирали. И опять воскреснем. Нам необходимо другое воскресение. Выйдем в тонкий мир, будем тонкие формы носить. Потом ментальные формы. А зачем нам надо преодолеть границы? Смотрите, физическая материя, там тонкая материя, ментальная материя, все материя. Нам надо преодолеть границы материи. Воля и сознание управляют многими, всем, мирами, расами, самыми мощными силами развития жизни. Вот когда мы преодолеем границы материи, то есть от всякого рабства материи избавимся и станем владыками, тогда мы достигнем уровня настоящего посвященного а что такое, что это за новое состояние? Это истинная способность абсолютно осознанно управлять законами природы. Более того, даже стать законодателями, то есть создавать законы природы в союзе с теми космическими законодательными органами, которые повелевают судьбами всей проявленной жизни. А что такое проявленная жизнь? То есть вот ментальная жизнь, там жизнь в тонком мире, физическом мире, все это называется проявленной жизнью. То есть вся жизнь в материи, в любой ее форме, от самой тонкой до самой грубой, все это называется проявленной жизнью. Уровень настоящего посвященного, это такое... Великое существо, которое способно осознанно управлять, абсолютно осознанно управлять законами природы. Более того, не просто управлять, а еще создавать законы, законы природы в союзе с теми космическими законодательными органами, которые повелевают судьбами всей проявленной жизни. Вот на нашей планете физический человек создан по образу и подобию космического человека. Как это выглядит? То есть космический человек проявляет себя как единство в мозге, единство в мозге, как двойственность в мозге и в сердце, и как тройственность в мозге, сердце и солнечном сплетении. Момент. Да? Уловили. Шесть всего. Седьмой еще должен быть. Мозг принадлежит ко всем частям тела. Мозг. В мозге подведен итог завершенности каждой части нашего тела то есть нервы от мозга, да, идут в самую последнюю, так сказать, в самую последнюю клеточку нашего тела. Сердечный центр, куда входят и сердце, и легкие, принадлежит группе множества в органах, выражающих различные качества и функции. Но сердце и мозг тесно взаимосвязаны. Мозг – это выражение души, ну то, что у нас временно и смертно. А сердце – выражение духа. Тело, личность представлено солнечным сплетением у нас. Ибо здесь создается личная форма. Вот нашей временной смертной личностью заведует наше солнечное сплетение – Поэтому, когда, например, страх за жизнь физического тела появляется, то где мы ощущаем такие неприятные дрожания сразу? Да ни в каком не сердце. У нас желудок сразу, понимаешь, вот, начинает трепетать там. В районе солнечного сплетения, вот здесь у нас что-то там. Да, вот, может быть. Не у всех, правда. Ну, у медведей, у животных, у них проще это дело. Опростался а и беги. А почему? Не в легче дело. Он опростался потому, что он чего-то взял. Понимаете? А страх всегда возникает от того, что чего-то взял, и надо отдавать. Чувствуете момент, да? Потому что если не брал, тебя то никакой страх, что никогда не затронет. И тот, кто меньше берет, а больше отдает, ему бояться нечего. Почему? Потому что тело у него никто просто не возьмет. Он никому не должен. А у должника всегда все надо брать, в том числе и тело. В этом фильме смотрите, эти дурацкие, эти, ну, где постоянно друг другу там режут, давят, манут. Стреляет, взрывает, да? Это кто все такие? Чего это тела так забирать быстро? Такой молодой, друг на тебе. Уже хоронит. Набрал много. Вроде уж и брать у него нечего. Забрали здоровье, забрали тело, забрали жизнь, да? Еще заберут там, еще забирать. Так вот... Нашей личностью заведует Солнечное сплетение. Здесь вот как раз, именно в сфере Солнечного сплетения, создается так называемая личная форма. То есть, все, что касается личности, создается именно здесь. И вся энергия накапливается для жизни этой временной личности, вот тут в районе Солнечного сплетения. Там же раздаются личные комические желания. То есть все, что связано с нашей личностью, со всеми ее прихотями, похотями, пожеланиями, там, страстями и так, далее, и так далее. Одним словом, солнечное скретение принадлежит нашей личности, стоит особняком от сердца и от мозга. Вот солнечное скретение, но в то же время зависит от них. Оно стремится оторваться от сердца и от мозга, то есть от души и духа. Почему? Потому что солнечное сплетение заведует тем, что ниже диафрагмы является нечистым «я», то есть животным. Колесницей для высшего «я», ну то есть своего рода как бы там, телега, что ли, кареты, машины. И действительно, ноги у нас куда там прицеплены? К животной части, да? И все, что там вот ниже диафрагмы, это все относится к животной части. Естественно, почему стремится солнечное сплетение оторваться от высшего, от сердца, от мозга? Да потому что царство животное для вот этой животной нашей части находится внизу. И нас вот эта животная часть тянет силой своей в низшую природу. А ее должна контролировать природа высшая. Понимаете? Но а вы знаете, что любое дикое животное, да? Не хочет, чтобы его контролировали. Так ведь, да? Его надо что? Дрессировать, приучать там, и так далее, и так далее. Так вот у нас тоже вот эта нижняя часть, она что? Требует дрессировки. Приучение, подчинение. Пока человек этого не сделает, человеком назвать его нельзя. Поэтому сейчас на планету нашу населяет полуживотные, полулюди. Редко среди них, среди этих миллиардов появляется человек. То есть у нас надо еще что? Очеловечивать. Но уже поторопились, конечно, назвать себя что? Человеком. Да. Гомо sapiens. Человек умный, это да, но неразумный. Мозг это царство элементарных правителей, которое управляет телом и его силами. С физической точки зрения это как бы небесный план. Мозг. Здесь материя облагораживается, возвышается, становится более восприимчивой и живой, чем в любой другой части физического тела. Брюшная область, там где солнечное сплетение, это место, где воспроизводится грубая материя. Воспроизводится. Ну съели что-то, да? Из того, что съели, э, готовится стройматериал для тела. Для всего тела. Здесь находится так называемый ад. Ад тела. Это план чистилища. Область, где материя разрушается. Вот еле она что? Разрушилась, да? Ее же надо разобрать. Материал весь разобрать на на части, чтобы из него что-то сделать полезное. Выбрать что-то полезное. Не нужно и куда? Выбросить, да? Вот это... Все, что ниже диафрагмы, это у нас адская область. Там материя разрушается и приводится в состояние готовности. Она готовится к перемещению в более высокое положение. Материю даже могут посылать в более высокие царства физического тела, то есть в небеса мозга для дальнейшего использования. То есть вот снизу ниже диафрагмы, Должно поступать сюда, вот в район сердечный, шейной отдел, в мозг. Должно поступать все отфильтрованное, высококачественное. Мозг создан из двух частей. Они называются левым и правым полушариями. Правая часть мозга, как вы знаете, ее руководит левой стороной тела. Левой и правой. Если правую сторону тела развивает паралич, то это говорит о том, что повреждена левая часть мозга. Ну и наоборот. А ткани обеих частей, вот этих двух частей мозга, пересекаются в основании мозга. Источник власти, источник власти нашего высшего Я, то есть нашего Духа, источник власти над мозгом, находится в астральном мире. Но вот оно, это эго наше, высшее, связано с мозгом и работает посредством мозга. В сущности, оно, то есть высшее наше эго, воплощено в мозге в течение всего жизненного периода. Воплощено. Оно приколочено к материи железными гвоздями желания. И мозг является символом Голгофы, местом в черепе, где линии жизни, то есть нервные ткани, образует крест, на котором воплощающееся эго, то есть дух человека, растет между двумя разбойниками. Одно низшее, значит, «я», который тянет человека вниз, а другой высший тянет его вверх. Вот тот разбойник, который решил тянуть вверх, помните, да, тоже э, там вот на Голгофе, когда Христа распинали, помните, да? Один вдруг вспомнил, покаялся и стал проситься наверх. Почему? Стал вдруг проситься. А то был разбойником. Потому что когда монада вот воплощается, она бессознательна. Надо приобрести сознательность. А пока сознательности нет, тут можно быть кем угодно. Вот когда эго одерживает победу, оно путем процесса преображения, процесса трансмутации увлекает. Низшее я в высшее царство. И низшее я, как и высшее, оказывается вместе с самим эго, то есть все трое оказываются в так называемом раю. Ну, то есть в такой приличной жизни, достойной, как говорится, разумного существа. Теперь, что касательно мозга. Вы, наверное, читали, помните, что в мозге есть так называемый гипофиз, да? Это маленькая красновато-серая масса. Она занимает место седловидное углубление в клиновидной части костей черепа. Вот эта клиновидная кость расположена поперек основания черепа, она ближе к центру расположена, является частью структуры черепной полости, глазницы, носовой области. это как раз вот внутри там у нас. Если посмотреть, то вот где-то туда в центре. Вот там расположено это важное тело, маленькое. Вот это место расположения имеет свое собственное значение. Размеры вот этой вот клиновидной косточки пол дюйма в ширину. Ну а дюймы вы помните? Сколько дюйм у нас? Два с половиной сантиметра, Да. Значит, вот полдюйма, это значит где-то 12 миллиметров. 12 миллиметров, тут небольшой кусочек. Одна четверть дюйма в длину и одна четверть дюйма в высоту. Ну, а четверть дюйма это где-то 6 миллиметров. Сам гипофиз состоит из двух частей, называемых долями. Физиологический гипофиз относится к эндокринным железам нашего тела. Вещества, отделенные от крови путем обычного процесса секреции в железах, как раз вот эти вещества собираются эндокринными железами, и они же выделяют в кровь их. Всегда выделяются из органов, в котором они формируются, либо немедленно изгоняются из тела. Вот, например, почки тоже можно считать эндокринными железами. Они уже выгоняют то, что отделили от жидкости тела, выбрасывают наружу. Либо возвращают в кровь, как в случае со слюной и желчью. Допустим, печень это у нас что? Огромная железа эндокринная. Теперь слюнные железы. Тоже мы это что, слюну ее не выбрасываем обычно, да? Точно так желчь тоже не выбрасываем. Это является модификацией процесса процессе секреции, при котором определенные вещества извлекаются из крови, вот этими нашими железами извлекаются из крови, подвергают некоторым изменениям, потом добавляются эти вот измененные вещества к линфе добавляется к крови, возвращается в кровь, или используется для какой-то другой, скажем, надобности. Тела, в которых происходит вот эта модифицированная форма секреции, называют эндокринными железами. Туда, в частности, входит и селезенка наша. Зобная железа, щитовидная, надпочечники, шишковидное тело, гипофиз, гланды. Это все эндокринные железы. Для чего они нужны? Они необходимы для того, чтобы кровь у нас приближалась к довольно высокой степени организации. Это подтверждается особой активностью этих желез в отправлении своих функций, особенно в период зародышевый а также в детстве. Вот здесь эти железы работают довольно активно. Почему? Потому что они как раз необходимы для формирования физического организма. Когда рост развития тела требует особенно большое количество высокоорганизованной крови. Поэтому секреции от разных вот этих вот этих органов секреции, надо намного больше, чем у взрослого человека. Понятно, да? Момент интересный. Кровь это поток жизненной силы, праны. Вот кровь несет прану, ну и как мы знаем, она там несет еще... На физическом уровне праны выражены в виде кислорода, также разные там питательные вещества, но это как бы уже... Вторая там, или третья степенная часть, на первом месте, естественно, праны. Духовным корнем праны является атма. Подселезенка, шишковидная железа, гипофиз и другие, являются как бы посредниками. Их называют еще дверьми. Между физической жизнью, разделенной как прана плывущая в потоке крови, и духовной жизнью. Она является высшим синтетическим выражением, а высшим синтетическим выражением крови в данном случае является атма. Таким образом, расположенные в мозге шишковидное тело и гипофиз при определенных условиях будут служить в качестве точек соприкосновения обычного сознания физического человека с высшим сознанием духовного «я-человека» но только при определенных условиях. Шишковидная железа и гипофиз при определенных условиях будут служить в качестве точек соприкосновения обычного сознания физического человека с высшим сознанием духовной части человека, то есть его высшие триады. Поскольку духовное Я является единым для всего духовного, для всего космоса, то такой осознанный контакт между двумя планами, то есть между физическим человеком, его физическим сознанием и его духовным «я», раскроет для физического сознания тайны Бога и человека на всех планах бытия. Раскроет тайны. Как конечных планах бытия, так и бесконечных. Поэтому вот очень важный момент – надо его усвоить. Сейчас вот мы здесь бегаем с вами. По этой планете 6 миллиардов тоже бегают. 54 миллиарда где-то там. В тонком мире. В тонком мире очень много застревает. Кто-то в ментальном. Но там уже меньше. И всем этим людям надо что? Надо всем им физическое сознание свое. А мы сознательны только на физическом плане. В тонком мы бессознательно по большей части. В тем более, там вообще никакого сознания мы не проявляем. Потому что у нас ментальное тело оформлено только у людей. Так вот нашему сознанию надо наладить контакт со своим духовным «я». То есть нашему материальному «я» Надо контакт со своим духовным «я». И вот такой осознанный контакт между двумя планами, между человеческим сознанием и космическим сознанием, раскроет тайны богов и тайны человека, то есть человечества всего. В эзотерическом смысле гипофиз является троном Маноса, то есть нашего ментального принципа. Но это на эзотерическом уровне. Однако Манос обладает высшим и низшим аспектами, то есть высшим и низшим подразделением, которые представлены двумя долями гипофиза. Передняя большая часть как бы доля управляет низшим разумом или кама-маносом, задняя меньшая доля высшим принципом интеллекта человека. Вот так вот выглядит гипофиз. Через гипофиз, поскольку он является троном Манаса, пробуждается энергия воли, как низшей воли, так и высшей. В зависимости от того, на какой ступени эволюции находится данный человек. Если на низкой, то низшая тогда воля. Воля больше похожа на животное. Животное поведение вот такого человека. Пробуждение манасом энергии воли является великим принципом отбора и разграничения, которое повсеместно действует во Вселенной, как в нашей Солнечной системе, так и в галактике и так далее. Вот этот принцип является причиной всех изменений в природе, как органической природе, так и неорганической, начиная от самого рождения, скажем, Вселенной, там Солнечной системы, планеты, до распада. Вот он причиной всех изменений. Везде. Пробуждение манасом энергии воли является великим принципом отбора и разграничения. Вот сейчас у нас страшный суд. Идет. Каждый сам себя судит. Отбор. Да? Темное отделяется от процесс разграничения, разделения. В космическом смысле это фахат. То есть если у нас воля делится на два аспекта или проявляет себя через два аспекта нижняя и высшая форма, а в космическом смысле это фахат, это великая вселенская воля. Она же является движущей силой Вселенной. Вот фахат это причина всяческого движения, любого движения, в галактиках, там, во Вселенной, в метагалактике, в звездных системах, на планетах, в атомах, везде. И в наших телах тоже. В гипофизе расположен монастический принцип отбора. В гипофизе. Он действует в каждой части. В каждом нашем органе, в каждой клетке нашего тела принцип отбора, монастический принцип отбора. Если удалить гипофиз у человека, то тогда вся нормальная жизнь тела прекращается. Гипофиз управляет каждым кровотворящим органическим органом который производит секрецию. В передней доле гипофиза находится орган, который по запаху находит в крови различные ядовитые, загрязняющие ее вещества. Задняя доля управляет такими органами, как почки, легкие и так далее. В сущности, все, что сопротивляется болезням, все в человеке. Все силы, сопротивляющиеся болезням, зависят от гипофиза. Какая бы болезнь ни поразила тело, гипофиз регулирует секрецию и принуждает здорового органа увеличить или уменьшить свою деятельность, чтобы выбросить в кровоток химические элементы, необходимые для преодоления болезни. Для восстановления таким образом равновесия и здоровья во всех частях тела поскольку гипофиз это манос, как низший так и высший понятно да гипофиз значит что вся наша мыслительная деятельность как хорошие мысли так и плохие как низкие высокие все что связаны с гипофизом через гипофиз они отражаются все на здоровье высокие мысли здоровье что Улучшают. А мысли низкие, вот надо знать, какие мысли низкие, какие высокие. Они наоборот, здоровье повышают. Низкие понижают, а те повышают. Ну, сейчас вот есть, допустим, ученые считают, что мол, произведение старость это результат какой-то болезни гипофиза. Или, например, акромегалия, ну есть такая болезнь. Огромным увеличением суставов, костей. Это поражает гигантов и гигантов. Большинство современных гигантов страдало как раз этой болезнью. А это результат явной болезненности именно гипофиза. Он занимается вот как раз конструированием нормального тела. Естественно, возникает вопрос... Был ли гигантизм прошедших времен с датом определенных эволюционных перемен в гипотезе? Одним словом, гипофиз – это разум органических функций. То есть он заведует структурой нашего тела и его, так сказать, всей органической деятельностью. Как бы. С психологической точки зрения, когда силы, гипофиза вступает во взаимодействие с силами шишковидной железы, тогда высвобождается и пробуждается в шишковидной железе высочайшая сила духовного видения и познания. И тогда на всех планах бытия такой человек с таким высоким уровнем сознания обнаружит связь всех вещей и сознаний, с творцом. Но это в том случае, если мысли человека, как низшие, так и высшие, будут преобразованы, направлены к тому, чтобы создать такой канал связи с шишковидной железы. Раньше мы говорили с вами об определенных там или полостях, которые есть в клетке. В каждой клетке есть такие полости. Так вот, эфирная энергетическая жизнь клетки, жизнь ее желаний протекает как раз вот в этих полостях, сообщая каждой клеточке энергию желаний и тем самым принуждает или побуждает каждую клеточку к действию. Эти полости в клетке, Соответствует желудочкам мозга, центральному каналу спинного мозга, через которые тонкоматериальный человек или тонкое тело человека или астральный человек получает и посылает импульсы. То есть вот через эти полости в клетках наше тонкое тело связывается через клеточную структуру с физическим телом и им управляет. Понятно, да? Полости в каждой клеточке. Клеточек сколько миллиардов или триллионов у нас? Ну, много, да? Вот эти полости, эти желудочки имеют отношение к загадке внутреннего дыхания. В мозгу существует большое количество полостей. Их называют желудочками. Один из них известен как третий желудочек. Вот третий непосредственно связан с с гипофизом спереди и шишковидным телом сзади. То есть, третий желудочек, он как бы соединяет гипофиз и шишковидную железу своим, так сказать, своей полостью. Теперь шишковидное тело. Это красноватая масса, размером с маленькую вишневую косточку. Она получила такое название – Шишковидная. Потому что внешне, как бы она внешняя ее, как бы вот поверхность похожа на строение еловой шишки. Ну вот еловую шишку видели, да? Она такая плотненькая, и сверху, так сказать, как бы такие выступы там. Вот это тело также обладает центральной полостью. Оно связано с задней частью третьего желудочка направлены назад вниз между верхней парой центров зрения тесный контакт шишковидного тела с этими центрами, центрами зрения имеет большое значение то есть там есть рядом центр внешнего зрения от которому от наших глаз туда подходит информация рядом а сама вот это железа то есть шишковидное тело это великий центр внутреннего зрения. Чувствовидное тело – это мыслитель, живущий в чудесном городе Семи Врат. Семь ворот у нас в голове. Где они? Посчитайте, сколько отверстий у нас на голове? Сколько всего? Семь! Вот, видите, в чудесном городе Семи врат семь отверстий в голове. Через них мыслитель мыслитель, который себя как бы ощущает вот в шишковидном теле, сообщается с внешним миром. Вот ученые уже до некоторой степени приходят сейчас к тому, что шишковидное тело вроде бы какую-то роль играет и подтверждает творящую функцию этого таинственного органа. Было установлено, что ко времени половой зрелости шишковидное тело подвергается нормальной физиологической атрофии. То есть оно к 14 годам перестает у человека шишковидное тело работать. Стало быть, когда оно физиологически активно, если вдруг заставить шишковидную железу заняться своей физиологией, то есть начнет она работать, да? Тогда половая функция будет подавлена. Вся половая, так сказать, сфера вырубается, отключается. Понятно, да? После наступления половой зрелости, шишковидное тело, если функционирует, то очень слабо. И половая функция, как бы, пользуясь энергией, идущей оттуда, укрепляет сама себя. Было также замечено учеными, что в случае опухолей шишковидного тела, которая случается иногда у некоторых людей до наступления половой зрелости, и таким образом затормозивший вот эту опухоль действия шишковидного тела, ребенок характеризуется ранним умственным развитием. Почему? Потому что высшая энергия, которая поступает через шишковидную железу, Усиливает умственное развитие, увеличивает вес, рост тела становится большим у ребенка. И раннее половое созревание там наблюдается у такого. Почему? Потому что шишковидная железа активность свою понижает. Это было подтверждено опытами на животных. При устранении шишковидного тела у животных, Наблюдалось ускоренное развитие половых органов и раньше, чем это нужно. Вот такие чисто научные выводы, основанные на установленных опытным путем факторов, представляют очень важный интерес. Ослабление половой функции в старости, скорее всего, связано именно с тем, что начинает работать шишковидная железа. Она подавляет половую функцию. Атрофии шишковидного тела, то есть прекращение его нормальной деятельности, происходит в момент наступления половой зрелости. Это приводит к перемещению творческой энергии, действующей, скажем, вот в этой шишковидной железе, когда шло развитие физического организма. Перемещение ее в половые органы, которые до этого времени находятся у ребенка в состоянии покоя. Другими словами, от верхнего... Полюса к нижнему идет перемещение творческой энергии, а внизу она называется уже половой энергией. Понятно, да, вот этот момент? Верхний полюс вновь достигается, начинает работать посредством пробуждения высшей деятельности гипофиза. А что такое высшая деятельность гипофиза? Ну, мы знаем, что там есть низшая часть, кама монастическая, и высшая моносическая. И вот если наш камаманас, ум желания, начинает жить высокими желаниями, высокими мыслями, понятно, да? То в этом случае энергия, творческая, половая, куда пошла? Назад, кверху, опять, там ей делать нечего. Гипофиз втягивает в себя вот эту половую энергию, и при подходящих условиях соотносит эти силы шишковидной железой, Принуждает это тело шишковидной железы вернуться к активной деятельности, как к временной, так и бесконечной. Это означает, что человек вступил на путь высшего духовного развития. Аналогом любого органа зрения тела будет, как известно, сила зрения, да? Она находится в определенной части мозга это верно также для всех остальных органов, которые отвечают за чувства разные. И вот центр зрения. Через него проявляется сила нашего эго, эго нашей личности, который действует посредством вот этого центра зрительного. Чтобы видеть вибрацию цвета или уровень вибрации, соответствующих тому или иному цвету, видение цветовых вибраций, это сила видения как раз. Ибо это такое видение является ощущением цвета, оттенков цвета. Независимо от того, какими они являются. Трудно различимыми, яркими, смешанными. А любая абсолютно бесцветная материя, скажем, является для нас невидимой. Вот все вокруг, что мы видим, имеет тот или иной оттенок. Понятно, да? Вот сейчас, если какая-нибудь часть материи или какой-нибудь предмет перестанет излучать тот или иной цвет или вообще любые оттенки, он исчезнет для нас. Мы перестанем его видеть. Вот если кому-то надо исчезнуть из поля зрения всех окружающих людей, ему надо перестать излучать что-либо, и он станет невидимым. Пробовали, да? Еще нет? А чего? Это какой Рерихов, вот там, в, в их имении, в Индии, лама один был. И кто спросил, мы слышали, что вы там можете исчезать, никуда не исчезая. Ну и задали вопрос, вот тут не, не ответил. Ну и потом за своим, народ тут бегает туда-сюда, занимается. Потом ищут эту ламу, найти не могут, он исчез. А он как, как сидел под деревом, где вопрос задавали, так и все время сидел. Долго бегали, искали. Потом вдруг он опять появился под этим деревом. А он никуда не исчезал. Он просто прекратил излучать как какие-либо цвета, тем более любые оттенки. И все. Вот если вы прекратите, вы исчезнете. А вы знаете, вот эти вот полуживотные, полулюди, они же хотят всегда самоутвердиться же, да? Да? Они если куда приходят, например, они что делают? Считают себя же подарком, да? А подарок всегда должен быть начищен там, понимаете, и напомажен, выглядит должно хорошо, да пусть даже в рваной одежде, но он должен как-то о себе обязательно заявить, да? Чем-нибудь хоть, хоть чем-нибудь, да? И всякий, кто хочет заявить что-либо о себе, как-либо, может, обязательно быть видимым, да? А что невидимый -то? как ты, У тебя же никто не видит, никто о тебе ничего не подумает. Важно, чтобы все хорошо о тебе подумали или плохо подумали. Вот мы постоянно что делаем? Излучаем ту или иную энергию, и тратим мы очень много впустую. А надо добиваться такого состояния. Ты идешь, по улице, так? Господи, я должна быть невидимой, неслышимой, незамечаемой. И тогда через какое-то время, если вы так практиковать будете, такую вот мантру, через некоторое время вас перестанут замечать, перестанут видеть. Хотя вы тут были. Вы прошли у всех вроде бы на глазах, но никто вас не заметил. Никто вас не увидел. Понятно, да? Мысль через некоторое время сделает вас невидимой. Но мы же привыкли себя везде показать. Смотрите, какая я. Если не шкуры показать, так этим самым мыслями. Смотрите, какая я умная. Или умная, да? Или желания какие у меня интересные, смотрите. Поэтому мы все время что-нибудь излучаем. Так вот, у своего основания наша шишковидная железа двумя своими нервными окончаниями прикреплена к таламусу. Это органы приема и созаточения наиболее ощутимых возбудителей в периферии нашего тела. Это является как бы точкой общения, нашей точкой общения с высшими всемирными планами. Шишковидное тело также связано с таламусом и в категориях ощущений. Есть там такое тело. И связано с нашей шишковидной железой в категориях зрения. Словом, еще один мозговой орган, оптик таламус или талами, является центром внешнего связания или восприятия. Время как шишковидное тело является органом внутреннего духовного осязания или духовного восприятия. То есть тут же рядом с физическим телом есть орган внешнего ощущения. Гипофиз соответствует монастическому элементальному принципу. А шишковидное соответствует интуитивному принципу. То есть гипофиз. Это наш манас, кама манас, а шишковидное тело, это будхиатма уже. Вот Елена Петровна по этому поводу пишет. Когда человек находится в своем нормальном состоянии, то посвященный, ясновидящий, настоящий, может увидеть у него золотую ауру, которая пульсирует в обеих центрах, Похоже на непрерывное в течение всей жизни биение сердца в обеих центрах, то есть в гипофизе и шишковидной железе. Однако при особых условиях попытки развития, если человек пытается развить дар ясновидения, то движение становится более интенсивным, и аура начинает вибрировать и раскачиваться сильнее. Попытка развития дара ясновидения – в чем она? Все, пойти в секту в какую-нибудь там, кундалини у себя или третий глаз открывать? Как вы считаете? Но у нас есть такие, которые начинают искать, открывать там, что-то расковыривать у себя. Оказывается, попытки развития дара и ясновидения состоят в том, что человек пытается, культивируя у себя, Высокие светлые мысли, мысли бескорыстия, самоотверженности прокладывает путь или канал связи вот как раз со своим шишковидным телом. Понятно, да, вот этот момент? То тогда вот это движение между этими двумя э, телами становится более интенсивным. Аура начинает... Вибрировать аура связи между этими двумя центрами. Дуга пульсации гипофиза все больше и больше вздымается вверх, ну то есть в сторону шишковидной железы. Из-за мгновения до того, как энергия готова ударить какой-либо твердый предмет, этот ток энергии ударяет в шишковидное тело, и этот спящий орган, то есть шишковидная железа начинает светиться чистым акашическим огнем. Вот это психофизиологическое объяснение, его, конечно, на физическом уровне объяснить трудно, но вот можно таким образом. Объяснение двух органов на физическом плане, они являются конкретными символами метафизических концепции, называющихся Манас и Будхи. Так вот, чтобы Будхи обрести сознание на нашем плане, нужно больше разделенного огня манаса. Но как только шестое чувство разбудит седьмое чувство, свет, исходящий от седьмого чувства, а у нас пока пять с вами работает, да? Надо шестое себя пробудить, да? А потом шестое разбудет седьмое. Так вот, когда шестой раз будет седьмое, то свет, исходящий от седьмого чувства, озарит поля бесконечности и беспредельности. В течение короткого промежутка времени вот такой человек, пока вот такой энергетический канал, пока этот огонь соединяет гипофиз с шишковидной железой, и шишковидная железа проснется и начнет активную деятельность. Вот на этот момент, пока все это идет, этот процесс, человек на какой-то момент становится всезнающим. Понятно, да? На физическом плане он становится, он чувствует, что он знает абсолютно все. То есть ему становится ясным и прошлое, и будущее. Пространство и время для него Исчезнут. Если сейчас для нас с вами есть там вчера, там прошлое есть, да, настоящее, потом где-то будущее. В этом случае исчезает это все. Все становится одним вечным. Это для нас, только для нас уровня сознания существуют эти примитивные деления времени на прошлое, настоящее, будущее. Вот у великих учителей, у космических учителей, которые пытаются нас поднять до человеческого состояния, у них такого деления нет. Перед ними вечность. Вот он видит, допустим, вот родился человек там 50 лет назад, да? И сто 100 лет он умрет. Вот начиная оттуда и до 100 лет, пока он отсюда уйдет из этой формы, перед космическим учителем, все абсолютно, каждая деталь. Открыто, все открыто абсолютно. Как уже прошедшее, так еще и будущее. То есть для них нет прошлого, нет будущего, нет настоящего. Есть одно вечное есть. Так вот, для, в этом случае, когда вот такое происходит, когда вот этот энергетический поток соединяет гипофиз с шишковидным телом, в течение короткого промежутка времени человек будет всезнающим на, на момент. Для него пространство и время исчезают и оно станет для него одним настоящим. И если этот человек посвященный адепт, у нас тоже такое может случиться, у неадептов. А если он адепт, то он сможет отложить вот эти знания, которые он получил, когда он находился на момент состояния такого всезнания, какие-то знания он может отложить в физической памяти, и ничто, за исключением только преступных занятий черной магии, не сможет стереть их оттуда. А вот мы, поскольку мы еще не адепты, да, вот такое, если прозрение наступит у нас, на момент мы станем на секунду там две все знающими, мы не сможем отложить в памяти вот это. Понятно, да? Ну, если это ученик, действительно серьезно занимающийся этими вопросами, то какие-то фрагменты общей истины могут быть захвачены его физической памятью. Но фрагменты, порой, так сказать, трудно логически связываемые. Если же он захочет стать посвященным, великим посвященным, то он должен повторять вот такие связи у себя между гипофизом и шишковидной железой в течение очень многого времени. Сохраняя в идеальной чистоте свой ум и свое тело. Знаете, как все непросто, да? И в то же время, как просто все. Но все, желаю вам успехов.